Господи, опять эта тупая бодяга. Да. Здравствуйте. Фу, ничего себе! Ты этот... Как его? Эээ... Блядь. Человек. Красенбе... Би... Не. Правильно-правильно. Э, Да-да-да-да-да-да-да-да. You да. know my name. Блядь, прикольный чувак, слышишь? Красава. Знаешь, что научил? Кто? От рулетка. Четыре месяца назад я даже и не догадывался. А потом что-то рулетка мне сказала и потом е -е -бать, получилось. Ебать прикольный вообще, норм. Давай живи, дружище. Удачи тебе, счастливо. Улыбайся, Давай. улыбайся.